<Стут> не да, так, вот ухожу И сейчас мочеточники раскручиваю, как должны не быть, да? Вот, уперся Папа. я в почку. Ту -ту -ту -ту -ту -ту -ту -ту. Так, дальше, я, смотри, плавненько отпускаю, не напрягайся, я сам голову, об голову опускаем Голову опускаю. И ждем, да? Сейчас у нас пока напряжение, да? Сейчас с этой, с одной стороны, сейчас у нас напряжение пройдет. Вот, сейчас, сейчас. Сейчас мы почку придерживаем просто, да? Сейчас придерживаем. Вот, у нас уже пошло расслабление. Вот, и теперь плавно-плавно ноги скользящим движением распрямляй ноги. Плавно-плавно-плавно, главное, не спеши. Вот так. Вот, сейчас подождем. Здесь напряжение тоже спадет. Вот мы сейчас отпускаем Сейчас отпустим да, почку. И она встанет сама ровно туда, куда надо. Все, вот это вот сейчас почка у нас станет уже. Все, задвигайся обратно. Мы еще поставили на место почку таким способом. Все. Понятие дискинезии желчевыводящих путей, да? Вот. Каким образом решается эта тема? Берем вот этот печеночный угол, да? Получается вот это печеночное место, да? Зажимаем. И вот потихонечку раскачиваем ребра. Да? Амплитуду плавненько, да? Далее зажимаем. Создаем здесь избыточное давление. И пациент, клиент кашляет. Кашляет. Кашляет, кашляет, кашляет. кашляет. кашляет. Вот. От избыточного давления происходит раскрутка вот этих желчеводящих путей и все и все восстанавливается вот это простой способ избавиться вот. все расслабленно все дышим вот так сейчас например промассировать сразу это в конце уже например да в конце например промассировать это самые почки печень значит, ложим клиента на левый бок на левый бок вот, и вот как раз здесь хорошо очень все это добираешься, пожалуйста можешь, пожалуйста и это самое и почки и печень Удобные позиции то есть не домассировал например в той в той пузе да? здесь можно все добрать уже остальное очень хорошо добираешься толстый кишечник понятно Хорошо, тут Белое дело. Так, еще что можно? Эдаковое. Да. Еще есть такой способ, вернее, бывает проблема, когда проходит пищевод через диафрагму, вот это бывает ущемление такое, да? И как бы такой, как я называю, там рефлюкс? Да, например, да, Да, да, да, да. Вот, рефлюкс. Как, как бы достать этот пищевой, каким образом? Очень трудно. Есть такой способ, да. Также, значит, мы выдвигаемся вперед, куда голова свешивается. Я держу голову, не боимся, я же рядом. Так, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Вот. очевидно отросток, пупок делим на три части верхняя часть, третья делаем вдох локтем упираемся и делаем так вот туда движение в сторону таза ну, вдох, да, вдох. Сначала да, вдох, естественно, вот забыл немножко. Да, выдох плавный, плавный выдох, выдох, выдох, плавный, выдох, Через Голову опускаем. Опускание не держим. Не держим, не держим, не держим. Все. И вот этот. Сейчас у нас вот этот э, пищевод, он сейчас у нас спокойно примет свое, свое законное место на зиму. Да. Нашли аорту, да? Да, да, да. Вот она нормальная, эластичная, то есть никаких нет ни увеличений, ни она не колоксирована, что называется, Там все... отличные сосуды, да, то есть вот, то есть, если бы были, было бы жесткое, да, то есть такими плавными-плавными движениями, такими буквально там процентов, не знаю, 10-20, может, давление, просто чаще-чаще вот это. И вот кровоток начинает восстанавливаться. Угу. Да. Лучше начинать работать. Да, вот, например, усилить кровоток в ногах, например, да. Есть тоже хороший способ. Берется нога значит, сгибается таким образом. Находим здесь э, в паху артерию. находим артерию. Вот она, да, у нас идет артерия. Вот она. Сейчас, Уходит, сейчас. сейчас. Блички мешают, да, да, тут сейчас. сейчас вот она да да да находим артерию локтем даже желательно мы ее пережимаем здесь немножечко создаем трудности и ждем вот пока под локтем уже начнет такая пульсация начнется вот сейчас немножечко попозже. Пускаем. И вот сейчас у нас мощный кровоток такой пошел. У кого обычно если у женщин холодные ноги, вот это очень хорошая такая техника. В Англии же как? Муж может подать в жену, жену в суд и развестись на развод, что основное требование, если у них холодные ноги. И суд удовлетворяет. Да? Жены холодные ноги, все развод.